Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья. Хочу пригласить вас на наш бесплатный марафон. Это такое абсолютно уникальное мероприятие. <музыка> Это учебный марафон. Э марафон для... Всех желающих, кто хотел бы узнать, что такое китайская метафизика. Возможно, вы уже давно пользуетесь продуктом китайской метафизики. Ну, Если вы подписаны на нас, наверняка вы пользуетесь календарем успешных дел. Вы получаете рекомендации каждый месяц по астрологии Бадзи, по фэншуй, Может быть, вы даже делаете такую суперактивацию, как согревание денежной звезды, которую мы даем каждый месяц абсолютно бесплатно, все расчеты, и рассказываем, как ее делать. Но вы не знаете, откуда растут корни этой науки. И вот специально для вас мы делаем учебный бесплатный марафон. И на этом марафоне мы будем вас обучать. Будем вам рассказывать про науку, метафизику. Каждый день этого замечательного мероприятия будет посвящен какой-то отдельной науке из китайской метафизики. Первый день будет посвящен фэн-шуй. Как вот то пространство которое, в котором мы живем превратить в пространство которое будет поддерживать нас которое будет увеличивать наш доход помогать растить наших детей здоровыми счастливыми приводить в дом э, лучше наилучшего партнера если мы еще не замужем второй день будет посвящен астрологии базы как как и любая астрология астрология помогает нам э, приоткрыть э, тайну своей судьбы, по дате рождения посмотреть что же будет что же ждет нас дальше именно в этот день вы узнаете как строить свою астрологическую карту что такое астрология бадзи как этим пользоваться каждый день мы будем обязательно вам давать очень важные не только знания но и практики которые можно применять во благо себе и своей семьи третий день будет посвящен такой вишенке на торте в китайской метафизике цимень дуньзя это одна из главных наук китайской метафизики раньше ей владели только приближенные императором и только император мог пользоваться плодами этой науки что же это за наука вы все узнаете на нашем бесплатном марафоне также вы можете заказать заранее со скидкой четвертый день вип-день этого марафона он до 29 числа будет с большой скидкой как я уже сказала и на в этот день вы сможете этот вип-день в котором будут выдаваться очень важные интересные знания очень интересные практики какие же практики о чем мы сейчас с вами вообще говорим все это можно почитать на нашей странице, странице, которая посвящен, посвящена марафону. Итак, переходите по ссылке под этим видео, и вы сможете попасть в наш марафон, если оставите в форме подписки свои данные. Нам нужен ваш e-mail для того, чтобы мы могли вас пригласить пройти вместе с нами пережить эти дни. И э, мы с вами поделимся абсолютно уникальными знаниями, которые вы будете в дальнейшем применять в своей жизни.